Так, ребята, третья попытка записи уже. Сейчас я наконец-то понял, как его убивать. Надеюсь, в этой серии мы уже пройдем чуть-чуть дальше. Все это уже выглядит очень больно для меня. Вначале надо сто ему снять первый его хитпоинт, типа первую строчку эту. Потому что с двумя с ним драться это просто Unreal. В принципе, сделать это не очень тяжело, но вон те типы, которые сверху, они за ним смотрят и могут случайно наагриться, но это нам не надо. Так. Сразу же начинаем душить его. Как только пахнет жареным, сразу сваливаем. Так Так Все, и вот тут на мосту Мы его сейчас будем принимать Так, когда он проводит вот такую вот атаку Типа, от которой нельзя увернуться Надо на него прыгать И душить лоха Сюда, господи Господи, поздравьте меня, я наконец-то его убил. О, -о, О, три дня мучений. Если я сейчас умру просто от обычного такого вот перца, это будет самая огромная фиаско. Короче, не забываем хилиться и все. И... Чилим, чилим, чилим. Сюда, сука, как я рыгает, бля. Тихонечко Ну, этого я уже проходил Ему вообще похер на то, что рядом с ним кто-то ходит Поэтому можно Просто вот так вот зайти За, за него и вжарить Все Я надеюсь, ну, дальше не будет никакого Ох, Так, шар трофеев Давай заюзаем, чего нет Так, еще что-то я хотел поставить сюда. Полезное, а не глиняный осколок. А где? А, во! В глаза это. Так, шар богатство. Шар трофеев. И поперли. Как же я долго это делал, это просто что-то нереальное. Так, все, у меня отрегенилось. Че, фляга с лекарством? А, я не отдохнул. Все. Но масло это вообще такая полная херота бесполезнейшая. Ей, во-первых, невозможно нормально пользоваться. Во-вторых, все от нее уворачиваются. в-третьих, даже если ты попал маслом, то не факт, вообще не факт, что ты попадешь этим. Своей этой херостой поджигающей. Потому что от нее просто нереально просто увернуться. Так, ну хоть что-то новое, наконец-то я уже прохожу. А тут кто? А, тут тоже вражинки, да? А, Лола, они меня не видят? Ну, тогда... Милости прошу. Так, домой, домой. Надо чуть подсвалить. Обязательно. Ну, не так сильно, конечно, но тоже пойдет. Так, откуда стреляет этот дурачок? А, он совсем сверху, да? Короче, верный способ, как с ними бороться, это просто бежать на него. А, тут три лучника! А, да, а, да! Понял. Сюда. Я, кстати, заметил штучку А, это тоже лучник? Ёб твою мать, это какой-то гремлин Или кто это? Кто злодей лютый А, на тебя вообще похер Вот такие типы, которые с факелами ходят Они такие бесполезные Меня это очень радует так, а как залезть сюда? А, окей. А чё там? Дрожжем ай-би? Порошок. Ясно. Так, ну порошок, я считаю, надо заюзать. Потому что огнем тут вообще практически все бьют. Так, давай шар богатства и погнали. Против этого типа я еще не дрался вроде как. Я его только в спину один раз жахнул. Давай попробуем его маслом наказать. А, он пока меня не видит, ему на меня похер, правильно? Ёб твою мать. Тихо, тихо, тихо. Тихо, братишка! А, он медленный, да? Ёбан... Не, не, не очень-то и медленный Так, короче, давай асюрикены Ты что будешь делать с ними? Фу. Какой уверенный молодой человек! А нахер он так бьет, больно. Что с ним делать? Я только одного прошел. Тут второй такой же. Короче, ладно, я думаю, самая главная моя ошибка, это то, что я очень много хп теряю на этих всяких бедолагах. А тут же я могу обойти, да? Да. Так. А я могу тут как-то потихонечку быстренько выцепить этого? Могу, сюда. Так, еще, как я понял, надо пользоваться все-таки блоком. Но пока мне что-то это очень тяжело дается. А, тут можно вот так забраться? Ну-ка давай. Ой, сразу к лучникам. Я порошок, как ни стойкости, не заюзал Ошибка Добей его Нет А, тот убежал, да, чел? Покер на него, правильно? Так, короче, давай порошок Сразу И похилиться надо, сто процентов. Потому что без хила это тяжко. Чего вот с этим типом, конечно, делать, это вообще неизвестно. Может, я как-то по-дебильному -по маслом его жахал? Может, надо как-то поуверенней? Так, давай. Масло. Масло. Масло. Масло. И вот сейчас он еще раз меня, короче, попробует ударить. И в этот момент надо его поджечь. Он не поджигается? Ему похер? Или он поджег я просто не заметил. Так, а если прям в полотную? О, поджегся, да? Так. Да он такой сильный. Ты ч, дядя? За чиль? Так. Тут я хорошо от него вернулся. Да как тебя добить? Оо, ему так похер на меня. Блин, может его топором надо все-таки... Давай попробую топором, короче, его убивать. А то это какая-то полная херота. Так, а я могу, может, как-то оплыть их? Потому что для меня там больше ничего интересного нету. Да хорош, брат. Так, вот тут что есть интересного. А там, кстати, что-то есть все-таки. Лекарство. А, понял. Херня. То, что херня, это обидно. Блин, а как? Я не могу, да, никуда отсюда на мост Мне вообще без шансов мы погнали как-то так справляться с ним а может я тут как-то могу оплыть нет да Кайф, кайфчу ну, давай по той же схеме это а может запрыгнуть Так, сразу Юзаем, короче, не, не, не прошляпить надо. Порошок и шар богатство мой последний. Все, поехали. Сразу же этого ближнего надо вынести. Ой, как крепко получилось. А ты куда, дядь? Понял. А почему он просто свалил от меня? В целом, я не против, если честно. Так, отлично, ХП не потеряли ни на ком. Это прям супер кайф. Так, тут давай возьмем флягу с лекарством. Все, давай, браток. Иди на меня. Пойдешь? Пойдет, вот. Так, давай, давай. Да какая стрела! Так, давай чуть подальше отойдем, окей. давай попробую топором ему то да как же у меня так трахает -то? да как ты чего а можно я еще раз реснуть, пожалуйста. Как у тебя так бьет? Может, я могу что-нибудь изучить? Нет, не могу. И с топором полная херня была, да? Так, ну давай с Сирюкеном, короче, попробуем все-таки. Может как-то на, на отходе надо его задамажить сильно, чтобы хоть как-то, чтобы хоть как-то дамажить его, пока я отхожу, потому что пока я отхожу он просто идет на меня и бьет меня, что очень обидно. Какое масло, дядя? Так. Этого порешили. Сразу этого. Тут у меня прям все хорошо, да, пока что? да, неплохо. А что масло вообще дает? Какой добавь? статусу Огонь Ну ему похер на огонь Хотя это как-то несправедливо, если честно Что ему похер на огонь А я могу ему сбивать каст этой херней? А я ему даже каст не сбиваю А что я делаю вообще тогда? Просто кидаю сюрикен, да? Так, надо оставить Пару штучек Так. Добей, пожалуйста. Так, сюда. Отлично. Как бы утрахнуть. Короче, тут, видимо, без шансов по-другому как-то с ними драться, потому что надо просто их идти и душить. Окей, это я, я понял. Так, топор давай. Лечиться надо 100%. Тут давай дрожже, пожалуйста, я тебя умоляю. Да какой пепел, иди ты нахер со своим пеплом. Короче, давай масло возьмем и этот... револьвер. Пожалуйста, давайте все. Я уже столько намучился. Может тут прикол какой-нибудь, вы мне хотя бы, хотя бы отойдите, нет? Понял, пошел я нахер. Хорошо. И чё, надо с ним поговорить? Это вообще кто? Ну давай поговорю. Отец? А, реально, это тот отец самый знаменитейший? <зам> здоровый по отношению ко мне. Так, ключ замечательно. В задней части поместья Хирата. Это надо запомнить, да, наверное, в задней части поместья Хирата, хорошо? А что там будет? Клад? А этого мелкого? Как он вообще получился утюлкам лезет? И че он уже такой здоровый? что за железный кодекс мне даже не говорили по него ничего ну <говорит> скажем херово а, все, приплыл. Жаль. А что я могу осмотреть? Отлично смотрел. И что мне делать? А чё, все в огне? А, мне надо это выбраться, видимо, отсюда. А куда? Ой, я там штучку не собрал, да? А, это просто фонарик. Ну, замечательно. Короче, походу, да, мне надо выбраться. Ну, давай выбраться. А, да? Ну, по идее, им же просто похер будет на меня, да? Все мои скромные расчеты верны. Тут собака может цапнуть. Получается, не цапнула. Подождите-ка, а может я вообще не то делаю, да, сейчас? Вполне может быть такое. Походу, да, это я от моего места вообще ухожу. Так, давай-ка убей меня. Где я сейчас резнусь, интересно. Чего? Ничего, все заново идти. Да ну нахер. Типа то, что я упал, все? Типа приплыли? Не, подожди, какая-то херота. Ну-ка, давай-ка. Могу я приместиться куда-то? Бамбукова роща на склоне. А, мне видимо. О, господи, какой дебил! Хорошо, ладно, давай изучим это. Круто клинок. А тут что можно? После атаки определенным инструментом. А, догоняющий дар, все окей. Ч такое? Существуют особые атаки. Так, давай-ка проверим. Он же просто ударил, нет? Сейчас, а, сейчас на этом типе проверим Большом Так, его не трогаем Господи, какой же спидран сейчас происходит убегай добить четко да пройди через бортик дядя Господи, что же я наделал? Так, ладно. Нет, надо его все-таки убить. Он же в меня стрелять будет, когда я буду... ...драться с тем типовым. Лучше не рисковать, короче, лишний раз. Так че гол браток? Подеремся с тобой. Я все больше и больше на него брызгаю, или я уже какой-то херней занимаюсь. Не надо. <звы> Блин, он как-то сам вот уворачивается, как у меня не получается. Резайся скорее, падай уже. И давай, давай. Добить надо его чуть-чуть. Четко. -чуть. У меня еще есть хилка. Ой, здорово, есть. Так, давай, порошочек. И поехали. Да лед, выстрелишь, нет? Глупый лучник. все давай топор поехали так это сейчас должен обозлиться да О, ну все прощайте мужички так и мне с ним опять разговаривать да надо Так, все хорошо. Давайте, короче, не, не завапли, мы просто дойдем аккуратненько. Нам надо на какую-то заднюю часть утеса. Ой, усадьбы. Да тут так тяжело прыгать. Ну кто это придумал? Какой гений. Ну серьезно? Так. А, мне сюда и надо, да? А, да. Ой, короче, 12 IQ play. Это а что, может отвернешься от меня дядь? Хорош. Так, в домике ничего нету, да? Ну, домике ни хера нету. Да, ты можешь в текстурах не застревать. Так, ну все, поперли. Но это единственное место, где я не был, мне кажется, логично надо куда-то сюда. дорогу, ребятки. Побежали отсюда. Дрожже. Дроже, я люблю. Дроже это вообще любимая тема в этой игре моя. А, так у меня фул ХП, какой дрожжей? Так, там был лучник. Надо его приговорить. Потому что лучники супер больно бьют, если честно. Если их игнорить, они могут соу тебя вынести. Ну туда атаковать будешь, нет? Ну тогда я буду, получается. Почему мне ничего не дают, никаких приколов? Так, ну хотя бы этого надо не нагреть. Просто с ним порофлить чуть-чуть. Все, крепко. Что дали? Масло бесполезнейшее абсолютно. Ой, здорово. А он сейчас накричал, никто не прибежит, правильно, на его крики? Нет. Так, ну это не тяжело. А что с камерой, господи, сейчас это меня сейчас вырвет. Кто я, что за колодец? Так, короче, ладно, ребят, спасибо за просмотр в этой серии. Мы наконец-то убили этого уже конченного урода. Все, всем спасибо, всем пока.